В этом видео я хочу поделиться своими мыслями насчет покупки недвижимости здесь в Португалии и попросить ваш совет. Скорее всего многие из вас э, намного более опытны в этом вопросе, чем я, но у меня есть какие-то идеи, и мысли и я хочу поделиться ими с вами. И возможно все вместе мы сможем придумать какое-то наиболее эффективное решение. Наверное, все из вас, ну или почти все из вас мечтают или думают о своей недвижимости в своем уголке и вот все такое. И я об этом тоже думаю. Проблема в том, что, ну не то чтобы проблема, но э, ситуация в Португалии сложилась таким образом, что недвижимость здесь не дешевая вот в последнее время стала. Например, квартира, в которой сейчас живем мы с Алиной, она стоит где-то 170-180 тысяч евро. Это двухкомнатная квартира Т1 по-португальски. Здесь где-то 50 с чем-то квадратных метров. Она находится в маленьком городке Карковелуш. Очень классный городок, очень классная квартира. Но 180 тысяч собрать непросто. Я думаю, что в принципе с нашими доходами текущими мы можем это сделать за, наверное, лет 20. Вот, 20 лет ждать, ну нет смысла, наверное, поэтому я ищу какие-то другие варианты и возможности. В первую очередь это, конечно же, наверное, ипотека. Для того, чтобы взять кредит на ипотеку, нужен первоначальный взнос 20%, поэтому даже для такой квартиры, в которой мы живем сейчас, 20% это там почти 40 тысяч евро, это тоже не просто собрать. И я думаю, что э, есть смысл взять квартиру дешевле для того, чтобы сдавать ее в аренду, например, и ожить а здесь, где мы живем. Э, взять квартиру дешевле можно в другом районе, не в Карковелуши. Кто-то скажет, зачем брать квартиру в другом районе и сдавать ее, если в ней можно жить. И платить меньше, чем, например, за аренду этой квартиры. А за эту квартиру мы платим 600 евро. Кстати, у меня на канале есть видео обзор этой квартиры. Как только мы заехали, я сделал маленькое видео. Ссылка будет в описании. Так вот, мы платим за эту квартиру 600 евро, а ипотека, например, за квартиру, которая будет стоить 100 тысяч евро, будет обходиться где-то в 250-300 евро. То есть в два раза дешевле. Так вот, почему бы не переехать в другой район? Это замечание абсолютно логично и э, рационально. Единственное, что мы не хотим переезжать в другой район. Это первая э, причина. Э, и это не просто, потому что мы так хотим или не хотим. Э, к 35 годам я пришел к тому, ну в общем-то мы с Алиной пришли к тому, что э, очень важно, где ты живешь. По сути, до этой квартиры мы все время жили в плохих районах, в плохих условиях, в, э в таких условиях, в которых мы а пережидали, пока вот не наступят лучшие времена. Ну, в общем, уже, наверное, надо остановиться с этим и жить в тех условиях, которые приносят... Э удовольствие, в которых комфортно. Ну, Каркавелуш, это очень классный городок. Если э, вы хотите выбрать место для жизни в Португалии, я рекомендую. Каркавелуш, Кашкаш, Оэйрош, вот эта линия, так называемая э, Ривьера, Лиссабонская Ривьера. Э, поэтому основная причина, почему мы не хотим переезжать в другой район, это вот скажем ментальное здоровье потому что оно важно здесь рождаются идеи когда ты гуляешь к океану мы живем в 20 минутах ходьбы к океану каждый день делаем прогулку туда и когда ты выходишь из подъезда ты как бы попадаешь сразу в парк ты идешь к океану ты уже в парке гуляешь наслаждаешься нюхаешь как цветут и пахнут цветы и все такое Это видео мы записываем при поддержке магазинов наших продуктов здесь, в Португалии, Миксмарт. Вторая причина заключается в том, что мы можем купить квартиру за 100 тысяч евро и сдавать ее за 600. Здесь мы платим 600 и сдаем за 600, как бы выходим в ноль. Но мы живем в тех условиях, в которых мы хотим жить. Но не все так просто. Я тут подготовил таблицу и сейчас вам ее покажу. После этого я хочу попросить вас э совета... Как вы думаете, в правильном ли направлении я э, мыслю и может быть, может быть я что-то упускаю, может быть есть какие-то вещи, которые э, надо учитывать. Итак, я подготовил э, таблицу, в которой провел все расчеты. Вот стоимость квартиры 100 тысяч. Сначала я вам покажу э, вот эти расчеты, а потом покажу квартиры и районы, в которых можно их купить. Стоимость квартиры 100 тысяч. Расходы. Первоначальный взнос 20 тысяч. Ну, 20% минимальный первоначальный взнос по ипотеке. Налог на покупку и м -м, два налога. Импошту дуселу, Я не знаю, как это перевести по-русски. Ну, в общем, он будет составлять 1876 евро. Здесь есть вот калькулятор. Я оставлю эту ссылку и все ссылки я оставлю э, под видео, где вы можете ввести ваши данные, так как я вот Планирую э, сдавать ее. Я выбираю Абитасао секундарио о вот Выбираю стоимость квартиры. И она покажет вам 1876 евро. Регистрация права собственности плюс услуги адвоката за оформление сделки. Это примерно 1200 евро. Налог э, на сумму кредита. 0,6% от суммы кредита. От 80 тысяч евро. Это будет 480. Расходы по оформлению кредита, включая оценку. 1100 евро, например, вот я работал в банке в Киеве, а оценка была бесплатна, здесь в Португалии вы платите за оценку примерно 300 евро, если вы показываете несколько объектов, за каждый объект вы платите 300 евро, косметический ремонт 1500 евро, это абсолютно, конечно, минимальный ремонт, просто покрасить стены, ну вот общая сумма моих инвестиций составляет 26 26156 евро. Ежемесячные расходы, платеж по ипотеке будет составлять 250 евро, вот я вам тоже дам ссылку на калькулятор банка Миллениум, можно ввести тут ваши данные, давай я кстати введу сразу, на 35 лет, мне 35 лет, до 70 в принципе по идее должны давать, платеж будет составлять 246 евро, ну вот я записал 250 евро, Потому что первые 120 месяцев фиксированная ставка, дальше будет э, плавающая ставка и она может меняться. Страховка недвижимости будет составлять 10 евро, страховка жизни 30 евро, но она будет увеличиваться. Вот моя коллега говорит мне, что они 12 лет назад брали э, квартиру в ипотеку и страховка составляла 30 евро, а сейчас порядка 110 евро. Понятно, если мне сейчас 35 лет... Э, Вероятность того, что я умру, ниже, чем когда мне будет 65. Кондоминимум, это что, что ли ЖЭК, 20 евро в месяц. И 30 евро я буду выделять на формирование резервного фонда, на непредвиденный ремонт какой-то. Ну, это 360 евро в год на какую-то мелкую покраску, может быть, что-то такое. Итого 340 евро в месяц будут расходы. Теперь доходная часть, самое интересное. Я посчитал тут два варианта. Один пессимистичный, а второй оптимистичный. Начнем с пессимистичного. 650 евро аренда. И сейчас я на сайте вам покажу вот, эти, вот эту недвижимость, которая сдается по 650 евро. И покажу, что это реально абсолютно. Доход в год составит 7800 евро. Налог на доход от сдачи в аренду недвижимости составляет 28%. Ну, Он составляет от 10 до 28%. Вот здесь тоже есть ссылка, я ее тоже оставлю в описании. Вот. С 1 января 2019 года э, правительство ввело вот такую вот прогрессирующую ставку. От 10 до 28% э, налог. Э, так как я тут рассчитываю пессимистичный вариант, значит 28% учитываю. То есть он составит 2184 евро в год. Налог на недвижимость составит на недвижимость в Алмаде. Алмада – это с другой стороны э, реки Тежу в Лиссабоне. Ну, это уже не Лиссабон, это другой городок. Составляет 252 евро. Здесь тоже у меня есть калькулятор. Я тоже его оставлю. Вы сможете ввести вот, э, год, э, год, за который вам надо платить, и район, в котором вы будете э, арендовать эту, покупать эту недвижимость. У меня э, Сетубал. Вот. А, это 2021 год. Ну, в общем, неважно. Ссылка будет. Посмотрите по своему региону, когда будете выбирать. И все расходы составят 6516 евро. Это с учетом 340 евро э, в месяц э, на платеж по ипотеке и другие платежи. Итого чистый доход от 7800 составит 1284 евро или 4,94% годовых от 26156 евро, которые я инвестировал в эту недвижимость. 4,9% казалось бы достаточно высокая доходность для инвестиций в Европе, но если учесть, что вы берете на себя риски 80 тысяч кредита плюс риски того, что жильцы могут что-то испортить или жильцы могут не жить какое-то время, ну просто я не смогу сдать э, недвижимость, э, там, будет разрыв месяц, два-три, то доходность будет падать. В общем, выглядит это не очень хорошо, и на самом деле это пессимистично. Давайте посмотрим оптимистично. Друзья, на нашем сайте visportugal.com. Мы ведем блог о жизни наших иммигрантов здесь, в Португалии. Мы поднимаем вопросы медицины, налогов и другие бытовые вопросы. Заходите, читайте. 700 евро в месяц аренда недвижимости. Это общая сумма дохода 8400, 23% налог, не 28%. Потому что если я сдам недвижимость на 2, три, 4, пять лет, то будет применяться ставка 23. И тогда налог будет составлять 1791 евро 24 евро цента. А еще я могу э, снизить налогооблагаемую базу на э, сумму налога э, на недвижимость на 252 евро и на расходы, вот страховка недвижимости на кондоминиум. И это я учел здесь, вот видите, вот здесь формула. Вот я учел это все и получилось 1791 в виде налога. Все расходы в месяц составят 6123, ну вот если посмотреть, практически на 400 евро меньше. И тогда доходность с учетом того, что квартира будет сдаваться на 50 евро дороже в месяц составит 2276 евро. Или 8,7% годовых. Это оптимистичный вариант. Сейчас посмотрим, сможем ли мы сдать эту квартиру за 70 тысяч. И что мы сможем купить за 100 тысяч евро в районе Лиссабона. А, еще один вариант, который я могу э, добавить, ну как плюс, это то, что э, платеж по телу кредита будет тоже считаться как бы моим доходом. То есть вот я скачал эту... Э, этот расчет из банка Миллениум. И вот здесь внизу, в самом конце, есть, есть график покашения. 143 евро – это платеж по телу. За год составит 1735 евро. То есть я плачу за свою квартиру 1735 евро. По сути, я перекладываю их с одного кармана в другой. Ну, можно рассчитывать это как свой доход. Ну, мы же считаем оптимистичный вариант. И тогда доходность в год составит 15% или 4 тысячи евро. Вот это уже интереснее. Но я хочу попросить вас написать ваши комментарии о том, не заблуждаюсь ли я, не пытаюсь ли я покрасить вот эту всю историю в розовый цвет, знаете, и убедить себя, что это классная инвестиция. Может быть, лучше инвестировать во что-то другое. Давайте зайдем на сайт idealixta.pt, ссылка будет в описании, и посмотрим, что мы можем купить в районе Лиссабона. Почему в районе Лиссабона, а не в районе Порта? Потому что я живу в районе Лиссабона, и я понимаю, что покупать квартиру, которую я буду сдавать, нужно в том регионе, в котором я живу, потому что ну, ею, ею надо управлять. Смотрим, что у нас есть в Лиссабоне. Тут есть такая функция, вот выбрать вашу зону. Вот давайте вот так вот выберем то, что я хочу рассматривать. Все, что дальше, мне неинтересно. Я живу вот здесь. Вот здесь. Вот Оэрош и Шторил между ними. 45 тысяч объектов недвижимости есть. Ставим максимальную цену 100 тысяч евро. 959 объектов недвижимости есть. Давайте поставим э, Т2, чтобы это была трехкомнатная квартира. Потом очень важно, чтобы, э, чтобы это был сред... были средние этажи. Не э, первый этаж, Рэш-Дэ-Шао это первый этаж. И не последний этаж. В этом есть особенность, я не буду углубляться, но в общем э, Андарыш-Интермедиуш. Вот, 164. Э, объекта недвижимости есть. Давайте посмотрим на карте их. Вот. Вот я живу вот здесь. Видите, здесь до 100 тысяч вообще ничего нет. И можно увидеть сосредоточение э, недвижимости вот в этом районе и вот в этом. Но я как раз хочу купить квартиру вот, вот здесь, потому что здесь пляж. Ну, в принципе, вот этот тоже подходит, потому что здесь недалеко есть университет. Или, или вот здесь, потому что э, из Лиссабона в Синтру есть железная дорога, это как наземное метро, и люди, которые работают в Лиссабоне, они могут здесь жить и ездить на работу в Лиссабон на электричке. А с, здесь могут жить ребята, которые учатся в университете, или, например, программисты, которые работают удаленно, хотят жить недалеко от пляжа. Вот мои мысли. Давайте посмотрим просто 1-2 объекта недвижимости. Вот за 98 тысяч евро. Т3 даже, это четырехкомнатная квартира. Ну, в общем, в принципе, она выглядит так, как э, я бы себе представлял, наверное, квартирку для покупки. Может быть, что-то покрасить, надо что-то улучшить, но вот 98 тысяч вроде бы неплохо. Надо смотреть район, надо ехать и смотреть район. Давайте посмотрим еще вот эту квартиру. 99 тысяч. Т2, это трехкомнатная квартира. Ну, тоже вроде бы выглядит неплохо, да? В принципе, наверное, они заберут эту мебель, покрасить и можно сдавать. Вот такой вот пляж красивый, там недалеко, видимо. То есть можно купить за 100 тысяч квартиру в этом регионе. Давайте посмотрим вот здесь. Любую просто квартиру. Вот за 85 тысяч есть. Тоже двухкомнатная. Второй этаж. Это важно чтобы не было, чтобы квартира не находилась на первом этаже, на, на полу, рэш Вот так выглядит подъезд, вот такой вид с окна. Ну, понятно, я там жил когда-то в этом регионе, я представляю, как они выглядят. Ну, вот такая квартирка, в принципе, тоже не то, чтобы там убитая. Я думаю, что можно покупать за 85 тысяч, надо смотреть район, кто там живет, ехать туда и рассматривать, вот. То есть до 100 тысяч э, есть 164 объекта недвижимости в Лиссабоне, ну в самом Лиссабоне нет, в большом Лиссабоне, так называемом. Давайте посмотрим, что сдается в аренду в этой же зоне. Максимально берем э, 700 евро, Уф, 1016 объектов недвижимости давайте посмотрим за 650 594 ну давайте посмотрим у меня помните вот пессимистичный он за 650 евро давайте посмотрим что тут можно арендовать за 650 евро вот например вот такая вот 500 евро угу. Ну вот, приличненькая квартирка. Давайте еще посмотрим вот эту. Вот, 650. Ну, с первого взгляда выглядит лучше, чем то, что мы смотрели, можно купить за 100 тысяч. Поэтому у меня возникает вопрос, э, смогу ли я сдать ту квартиру, что я куплю за 100 тысяч, за 650. Ну вот, выглядит все чистенько, аккуратно большие окна угу. очень симпатично Да, ремонт то есть это ремонт не на полторы тысячи евро сто процентов единственный момент который меня, мне бросился в глаза это то что здесь э, сертификат энержечка е e. это значит это холодно зимой там надо топить сильно а э, b c d e вот d это уже холодно а е e это вообще очень Дубак просто. Вот за 600. Мородия, это отдельный дом. Вот этот. Уф, за 600 евро зачем снимать квартиру? Тоже ей, видите, холодно. Вот это. Такой марокканский стиль, что ли. Ну да, выглядит круто. И тут вопрос, могу ли я сдать свою квартиру, которую я куплю за 100 тысяч, которую мы только что смотрели, за 650 евро, если вот такой вот отдельный домик сдается за 600 евро. Давайте посмотрим вот в этом регионе. Не знаю. Тут вот я жил когда-то недалеко. Давайте вот эту квартиру 650 посмотрим. Вот здесь видите Си. Это значит, что она теплая квартира. Может быть окна качественные стоят. Бассейн какой-то рядом. Камин. Ну приличная квартира 650 евро. То есть, в принципе, ту квартиру, которую можно купить вот тут, за 100 тысяч, наверное, ее можно сдать за 650. Но 594 объекта недвижимости за 650 евро в зоне Лиссабона. Поэтому э, не выглядит ли мой пессимистичный э, сценарий оптимистично? Вот в чем суть. И это то, что я хочу у вас попросить э, поделиться вашими мыслями. Не, не намечтал ли я себе что я смогу это все сделать и зарабатывать деньги. А может быть, есть смысл рисковать и инвестировать в квартиру, сдавать ее, потому что ну, через 35 лет, например, когда мне будет 70, и я пойду на пенсию, у меня будет еще одна квартира, которую я буду сдавать, там, например, за 650 евро, но ипотека уже будет погашена, и я буду чистыми получать там, не знаю, там 400 или 500 евро. Напишите, пожалуйста, что вы думаете об этом. Я хочу поблагодарить всех, кто регулярно поддерживает меня на Патреоне. А если это видео было полезным или интересным, или натолкнуло вас на какие-то идеи, и вы тоже захотите поддержать меня на Патреоне, вы это можете сделать по ссылке в описании. Спасибо.